Этот жест тоже принадлежал старому времени. Микола проснулся со словом «Шекспир» на устах. Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте 30 секунд. 7.15 — сигнал подъема для служащих. Микола выдрался из постели, нагишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего три одежных талонов, а пижама стоила 600 и схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через три минуты — физзарядка.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 Боль от кашля не успела вытеснить впечатление сна, а ритм зарядки их как будто оживил. Машинально выбрасывая, изгибая руки, с выражением угрюмого удовольствия, как подобало на гимнастике, Микола пробивался к смутным воспоминаниям о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что происходило в нулевые, выветрилось из головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряет четкость даже очертания собственной жизни.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 Микола прекрасно знал, что на самом деле Украина воюет с Россией и дружит с Евросоюзом всего 4 года. Но знал украдкой, и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Украина воюет с Россией, следовательно, Украина всегда воевала с Россией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо.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 В истории партии Зе, конечно, фигурировал как вождь революции с самых первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались все дальше вглубь времен и простерлись уже в легендарный мир 22-х и 20-х, когда капиталисты в диковинных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Киева в больших лакированных автомобилях и конных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Микола не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия.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 похвалила она Микола, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков первый раз за несколько лет.